Все. Всем привет! Вы на канале торговой платформы xhub.io Быстрый обмен криптовалют из любой точки мира с поддержкой 24 на 7. В этом видео я расскажу вам, что такое протокол NIR. А в начале видео вводная информация. Обменный сервис Xhub каждую неделю проводит розыгрыши 15 тысяч рублей. Имей в виду, что даже на медвежке можно поднять деньжат. Ссылка по розыгрышу в описании под видео. Также подпишитесь на наш телеграм-канал, ведь именно там мы проводим розыгрыш. Итак, NIR. Это блокчейн протокол, созданный в июле 2018 года для удобного развертывания приложений и контрактов. Основателями мира являются Александр Скиданов и Илья Полосухин, ранее работавшие в Microsoft и Google. Ребята являются... Призерами Международной студенческой олимпиады по программированию ICPC, самая престижная в мире. Главная цель протокола НИР это обеспечить простоту и безопасность работы с активами или данными. НИР включает в себя несколько продуктов, ориентированных на разработчиков рядовых пользователей и валидаторов. В основе всех продуктов лежат принципы удобства использования, масштабируемости, безопасности и децентрализации. Простыми словами, НИР является разработчиком публичного блокчейна на базе уникального Proof-of-Stake механизма Nightshide с внедрением шардинга. Суть шардинга в разделении баз данных на отдельные части, так, чтобы каждую из них можно было вывести на отдельный сервер. NIR является поставщиком инструментов для разработчиков, которые могут создавать приложения с использованием различных языков программирования. Безусловно, NIR понравится более широкому кругу блокчейна разработчиков, которые не хотят изучать язык программирования Solidity, используемый в экосистеме Ethereum. И, наконец, любой желающий может не только в два клика запустить собственный блокчейн, но и выпустить токен. Нужно отметить, что как и многие другие блокчейны, протокол НИР имеет собственный одноименный нативный токен. Общая эмиссия НИР составляет 1 миллиард монет, и она увеличивается до 5% новых монет в год. Валидаторы Нот имеют право на получение 4,5% от выпущенных токенов а остальные 0,5% направляются в фонд по развитию протокола NIR. В июле 2019 года команда NIR привлекла 12 миллионов инвестиций от венчурных фондов Electric Capital и Pantera Capital. Первый запуск основной сети NIR состоялся в апреле 2020 года, после чего проект получил еще 21 миллион от известной компании Андерсона и Хоровица. На данный момент в НИР инвестируют сотни миллионов долларов в самые крупнейшие инвестиционные фонды, а сам НИР Фондейшн финансирует более 800 проектов и тратит на развитие экосистемы 350 миллионов долларов. Итак, NIR это серьезный конкурент не только Ethereum, но и многим другим инфраструктурным проектам. Имея за собой большую финансовую поддержку, NIR протокол может конкурировать с топ-10 команд из мира блокчейн, что соответственно положительно отразится на курсе токена NIR. Купить или продать токен NIR можно на нашей платформе xhub.io. Сделать это довольно-таки просто. Выставляете количество токенов, которые вы хотите продать и куда хотите получить. К примеру, выставляем Сбербанк. Указываем номер карты и ваш e-mail адрес, на который будет приходить уведомление о сделке. Нажимаем кнопку «Перейти к оплате». Вот такой несложный обмен можно совершить на сайте xhub.io. Надеюсь, видео было вам полезно. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Дальше вас ждут новые видео по криптовалютной тематике.